Вопрос немного не о сегодняшней теме, но если можно ответить, чем можно убрать рубцы после ожога у ребенка 1,8 месяцев была пересадка кожи. В феврале предлагают еще одну, убрать рубцы, может есть ТФ препараты, которые смогут помочь. Можно сделать так, возьмите глину, смешайте с белком яйца и прикладывайте к месту рубца. Второй вариант, возьмите яйцо и возьмите с этого яйца вот эту белую шкурочку, прикладывайте белую шкурочку к рубцу и сверху под лейкопластырь, носите сутки, потом убирайте. Вот это все сможет убрать вот такую, вот такую штуку или вот такой рубец. Другие варианты. Такой нетрадиционный способ это прикладывание к рубцу кусочка свежего мяса на сутки, потом мясо выбрасывается.